У вас есть животное? Да. Так. Вы его любите? Ну, я как бы знаю, что за надо Так. Не был привязан к этой жизни, в следующей жизни он достигает этой природы. В там Бхагаватам ведах приводится пример, когда святой человек в конце жизни спас олененка и очень сильно привязался к Нему. В следующей жизни он родился оленем, хоть осознавал свою прошлую жизнь. В результате он полетения оленя совершал аскезов, и в следующей жизни он опять родился человеком. Как вам нравится, Поэтому веды говорят, любите животных, но на расстоянии. Зачем с ними спать С родной кровати? Вы же привязываетесь к ним. Потом хрюкать начнет и быть к ним. Зачем? Любовь должна быть правильной. Вы зачем собачки то держите? Не для того, чтобы помочь собачке развиваться. Как собачка может развиваться? Только служа человеку. Поэтому так природа устроила специально, чтобы она развивалась она для человека охраняет дом. По факту домашние животные — это уже разные формы жизни. Это еще солнце с но уже пробуждающееся сознание. Это самое близкое к человеку сознание домашние животные. Поэтому веды говорят, домашних животных есть нельзя. Это опасно для человеческой судьбы, потому что у них самое развитое сознание. Нельзя их собачьих, кошек, коров есть, коз, потому что они человеку служат, все эти животные. Если ты уж хочешь мясо, ешь диких животных, мясо. Задумались, ты а кому привязаться, чтобы а, жизни в более Я доклоняюсь вашим вопросом. привязаться, чтобы очистить свое существование. Нужно привязаться к святому человеку. Больше всех на Привязаться так, чтобы сердце горело ей всю жизнь. Понимаете, смотрите, ситуация такая. Привязаться к кошечке очень легко. Рядом ее поместил, так как она зависит от нас. Она поэтому нам мяу гав то есть, они нам прислуживают для того, чтобы мы их кормили, для того, чтобы мы давали им тепло, и они готовы нам всю свою жизнь отдать за это. И мы такие наивные думаем, вот это и есть настоящая любовь. Начинаем с этими кошечками дружить, а у них очень эгоистическое сознание. И на нас наплевать на самом деле. Главное, чтобы кто-то их кормил. И мы перенимаем от них это сознание. С кем бы человек любовные отношения ни строил, Такого сознания он достигает. Вы скажете, а но ну, это жестокость? Нет, не жестокость. У собачки есть свое место. Займите ее служение человеку, но не надо наслаждать ей свои чувства. Пускай она гавкает на всех, пускай она там служит человеку. Не надо наслаждать свои чувства ей. Не надо подходить, к ним, не надо этого делать. Лучше наслаждайте свои чувства общением со святым человеком, читайте его жизни, молитесь ему, кланитесь ему и говорите, какой я глупый. Я хочу быть таким же, как ты, чистым и светлым. Я хочу, чтобы совесть у меня когда-нибудь появилась, а я по факту даже не знаю, что это такое. Но когда человек начинается с святым человеком общаться, он узнает, что такое совесть. Я вам рассказываю про себя сейчас. Не то чтобы я сильно узнал, но вот когда я контактирую со своим наставником, духовным учителем, у меня в сердце появляется чистота и чувство необыкновенной любви, которым он живет. Я чувствую, как он чистый, какой он светлый, что у него чистая жизнь. Он направил свою жизнь только для других людей. Он вообще о себе не думает. Я говорю, Господи, какой хороший человек. Я хочу быть таким. Я хочу быть таким. И когда я так думаю, у меня отваливаются все жадность, желания какие-то корыстные, какие-то планы на жизнь, там не надо то, все сделать. Мне появляется только одно. Любить, отдавать эту любовь. И это светлое чувство передается близким. Они тоже так настраиваются. Даже кошечки настраиваются так же, по факту. «А где мне взять такую песню и о любви, и о судьбе?» Моя хорошая, я так рад за Ваш вопрос, не взять такого учителя, духовного а нигде не взять, потому что дается он как награду человеку, как награда. Вот я вам сейчас скажу вот это учитель, что вы пойдете к нему придаваться и скажете, не верю. Вот это неверие означает, что вы не готовы. У вас сердце внутри полно грязи. И вот если я сейчас спрошу, допустим, в зале, а есть в Днепропетровске святые люди? Большинство скажут, нет. А я вам скажу, что есть. Просто вы не можете их увидеть. Почему? Потому что глаза у нас смотрят только на недостатки. Они не смотрят на чистоту. Мы не изучаем, что такое чистота. И для того, чтобы получить духовное учитель, даже просто наставников жизни. Смотрите, есть в Священных Писаниях такой эпизод, когда один человек, его спросили, почему ты стал таким возвышенным, кто тебя научил? И он начал перечислять своих наставников. Он сказал, дерево меня научило на терпению. Собака меня научила верности. Он видел качество Бога в разных даже проявлениях в жизни. Представляете, человек учится у всех. А мы даже близкого человека не слушаем. Он каждый день нам говорит, слушай, ну ты и я вообще, а? Ну как ты себя ведешь? И мы не слышим эти слова. Даже близкий человек нас наставляет, и мы не хотим это слышать. Чего же говорить про Наставника Наставник будет наставлять серьезнее. Он про всю жизнь скажет, а мы готовы менять свою жизнь. Нет. Нет. Поэтому Бог не дает. Но все хорошо. Не то, что понимать, вот этот путь, который я сейчас сказал, он неправильный. Вот так, такой наставник, знаете, он выглядит такой суровый, такой. Меняй свою жизнь прямо сейчас. Нет, это не путь. Настоящий наставник, он соткан из любви. И он ничего человека не требует менять. Он знает, что сладкий вкус высшего счастья всегда меняет сам человек. Сам. Хотя на своих лекциях никогда людям не говорил, что надо немедленно бросить мясо. Знаете, какая статистика? Сейчас поднимем, увидим статистику. Поднимите руку, кто из вас слушал лекции уже бросил есть мясо. Смотрите за. Видите? Уже бросили. А кто из вас сократил прием мясо? Ну, видите. А кто еще не знает о том, что надо бросить из нас? Скоро узнает. Теперь у меня вопрос. А кто из вас... Теперь слушайте дальше, это очень важно. Это даст вам надежду в жизни. Вы поймете, что всю жизнь — она прекрасная вещь. Смотрите, кто из вас бросил без усилий? Поднимите. Эти люди бросили с помощью знания. Кто из вас просил курить без усилий? Поднимите его. Эти люди с помощью знания просили. Кто просил пить без усилий? Эти люди с помощью знания просили. Они не напрягались, не напрягались для того, чтобы бросить пить. Они просто сладкий вкус чистой жизни почувствовали, и вот эта вся грязь, она стала им чуждо просто, и все. Для того, чтобы что-то бросить, для этого надо почувствовать сладость того, что чисто. И тогда само просится пытайтесь это понять. Жизнь чистая не означает аскеза. На самом деле, у меня нет аскез в жизни, я счастлив. Я живу спокойно, без всяких аскез. Он говорит, Олег Геннадьевич, без мяса так невозможно жить так. Никакой аскезы. Это такая сладкая жизнь, представить себе не может. Никакой аскезы. Быть верным в своей жене, это никакая не аскеза. Потому что отношения углубляются, они становятся возвышенными. Никакая не аскеза. Становится, отношения становятся нормальными. Нормальными. Вот смотрите, даже не будем говорить об отношениях с Богом. Просто нормальные отношения с близким человеком, что человеку дает. Слушайте меня внимательно, песни. Песни, они передают любовь и с любовью знания передают сразу. Слушайте меня. Знания о верных отношениях между мужем и женой. Сейчас вы получите. Но это недостижимо для нас сейчас, потому что у нас нет Бога в сердце. Без Бога верности не бывает, потому что нет совести без Бога. Слушай песню? в тебя, дорогую подругу мою, это вера от меня, темной ночью спасали. Помните, темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Так? Человек в походе сидит, на по него едут танки, кури свистят. Он вспоминает свою жену, которая с ребенком сидит, не спит, и она темной ночью дает ему силу жить. И он знает, что потому что она верит в него, он не погибнет. Это называется семейное отношение, благость. У вас есть такие отношения? Нет. У вас есть. За только вы не гордитесь, чего вы как не... Я спросил, вы не гордитесь, а вдруг все не так? Я просто для вас это сказал. Потому что когда человек так думает, он может ошибаться. Понимаете? Он может показать. Будьте осторожны. Итак, смотрите. вот Чтобы такие отношения были, нужно полюбить святость в своей жизни. Святость дает сразу верность. Сразу же. Теперь вы скажете, я полюблю святость, но истин не полюбит. Через корень дерева сначала что происходит? Сначала вы меняете отношение к нему. Он раньше был свиньей для вас, потому что вы жили в страсти. Люди в страсти, как они живут? Они Вот давайте протестируем свое сердце. Вот смотрите, благости вы, страсти или невежести. Закрываем глазки. Закрываем глазки. Вспоминаем своего близкого человека, дорогого. Вспоминаем. Если не вспоминается, вы невежественные отношения отношение строите. У вас нет отношений. Дальше, если вы вспомнили обиду про него, тяжело, как что-то тяжелое, значит, вы страсти с ним отношения строите. Нет отношений, нормально. А если вы чистую, светлую память вспомнили о нем, значит, вы благость. Поняли, да, о чем я сейчас сказал? Вот если вы духовной практикой начали уже заниматься, то у вас постепенно... Муж женой сидят, да? Ты что вспомнил? Я убьюсь? Я вспомнил, да. Не проконтролируйте сердце человека, невозможно. Он вас обманил, скажет, вспомнил чистую светлую память. Сердце же нечистим не что оно вот такое. Оно очень глубокое, и оно не любит фальши. Почему вопрос-то был задан? Потому что вы не верите в отношения. Вступили, не спросили бы. Задумайтесь Итак, сначала у тебя в сердце появляется желание очистить отношения вот с этим человеком. Ты чувствуешь, что у него есть недостатки, он неправильно живет, ему наплевать на самосовершенствование. По факту часто так бывает. Ну почему я-то его не люблю? А потому что я любить не умею. Вот почему. Не потому что он плохой или хороший. Мы же собачку любим. Она в тысячу раз хуже человека. Но мы ее любим. Потому что она нам... Верность показывает своей. Ну, чувствуете, да? Как мы сильно привязаны просто к тому, чтобы нам что-то делали хорошее. И мы готовы кого угодно любить, даже собачку. А близкого человека не люблю, потому что он хороший, ничего для меня не делает. Но любить-то надо просто так в своем сердце, просто так. А у нас нет возможности просто так любить, потому что не заложено это внутри. Это закладывается только отношением со святым человеком. В святости есть любовь просто так, а у человека в сердце нет Материнская любовь тоже не просто так, моя хорошая. С кем разговариваем? С вами. Объясняю. Первое, что вы должны понять, это не ваша материнская любовь. Это дано вам Богом. Это не ваша заслуга. Первое, дано вам Богом. Второе, она не бескорыстная. Если бы она была бескорыстной, вы также любили сильно чужого ребенка. Вы его не любите так же сильно. Означает, что вы не любите детей. Вы любите только одного ребенка и только по одной причине. Что из его сердца, каждую секунду жизни в ваше сердце идет такая мощная доза счастья, что вам и не снилось. Понятно, да? И поэтому вы его любите, что он наслаждает ваше сердце. Хотите, я вам это докажу? Почему люди любят детей? Сейчас докажу, смотрите. Маленький ребенок, у него плохая карма, изнутри вообще не выходит. Но, кстати, он очень чистый, он как душа. Если хотите понять примеры, что такое душа, посмотрите на маленького ребенка. Он чистый, светлый, особенно для родителей. Он ничего плохого не делает, просто верит в вас, и вы чувствуете счастье от этого. Все. Вы его целуете поку. Почему? Потому что когда вы поцелали поку маленького ребенка, вы испытываете счастье от этого. Теперь я вам хочу задать вопрос. А вот смотрите, вот этот маленький ребенок, когда он становится бабушкой, чем-то отличается, нет? По факту нет, да? Но бабушку никто в пол не Даже если сильно любит ее. Знаете почему? Потому что от нее тяжелая карма идет. От ребенка не идет тяжелая карма, целую целуют попу. От бабушки идет тяжелая карма, а попку не целуют. Хотя тот же самый ребенок. Допустим, у бабушки есть уже ребенок-бабушка. Но у уже постаренький. Но она, мама, ее попу не целуют, свою бабушку ребенка. Потому что идет пока карма от нее уже. Все. А? Что, то мне со мной хочет, поспорить? Видите, как эгоистически настроена мать? Она просто наслаждается своим ребенком и все. Но это наслаждение имеет интересную природу. Интересное наслаждение матери, оно какую природу имеет? Очень благородную. Очень благородную. Поэтому материнская любовь – самая благородная из всех видов любви, но она не бескорыстная. А ведь есть бескорыстная любовь еще. Вот, допустим, отношения между наставником и учеником, они выше, чем отношения между матерью и ребенком. И это так, так как они выше, там больше чистоты любви настоящей. Вы даже не представляете, если у вас нет таких отношений, сколько там любви. Вы даже не представляете. А отношения между святым человеком и Богом в миллиарды раз выше, миллиарды раз выше. И даже отношения между святым человеком и вами, если у вас с ним есть отношения, у него вам любви в тысячи раз больше, чем вы можете даже себе представить, потому что он может любить. Человек может любить, когда он отношения с Богом строит. У нас любить только корысть, только корест внутри. Мы не можем любить. Но человек, который святость строит отношения с Богом, может любить, у него много любви. Он скажет, не верю, не верим, не верим. Хорошо, ваша победа. Я он рассказываю свой опыт. У меня есть опыт таких отношений. Итак, видите, цель человеческой жизни это найти тот вкус, вкус высокой любви и чистой, который меня привяжет чистой жизни. Когда человек получает этот вкус от другого человека более возвышенного, то в этот момент сердце его раскрывается в чистой жизни. Когда сердце или разум, по-другому сказать, раскрывается в чистой жизни, то спасение, несомненно, находится в нашей судьбе. Потому что так как мы сами себя не можем вырвать из лап страсти, как вопрос не задан, был правильно, не можем. Потому что мы сами себя здесь и держим. Чем? Своими интересами. Понимаете? Веда объясняет, что единственное, в чем не стремится человек в этом мире, это к вкусу. И вкус не означает в данном случае ням-ням, а вкус означает раса. То есть слово раса на санскрите тоже переводится как вкус, но она более широкого значения. Вкус означает вот это чистая любовь. Чистая любовь. Вот допустим Молодой человек испытывает вкус любви к девушке, да? Это раса, называется раса. Но эта любовь нечистая, она сперенена эгоизмом. Понимаете, есть более чистая любовь. Она находится в страсти, какая любовь. Допустим, помните, я вам пел «Серебряные свадьбы», «Душевный разговор». Тоже любовь между мужчиной и женщиной, но она уже благостная. А есть еще духовная любовь. Это любовь между наставником и учеником. Она в тысячи раз слаще. Потому что она абсолютно бескорыстная. Так вот знаете, когда человек получает хотя бы капельку чистой любви, вот этой раз, чистого вкуса в отношениях, у него этот, этот вкус забирает его желание и страсти. Вот смотрите, мы очень сильно привязаны к машине. Но я не смогу без машину, я иначе не смогу. Никто не говорит, что надо ее бросать. Не надо рушить вкусы. Некоторые люди думают, если сейчас возьму, все побросаю, и я стану счастливым. Нет, ты все побросаешь, тебя туда же и потянет. Потому что там твои вкусы находятся. Твои вкусы находятся в казино, твои вкусы находятся в, в этом боевике, мертвые не потеют. Вот. Твои вкусы находятся в сексе с чужой женой, твои вкусы находятся в поедании чужой, чужого несчастного тела, убитого насильно. Таковы твои вкусы, ничего страшного, все нормально, нет никаких проблем, нет никаких проблем. Если ты хочешь получить в своей жизни более высокий вкус, все, твоя жизнь уже утолкалась. Самое главное, ведь ничего не надо делать, надо просто читать о жизни святых людей. Это очень сладкая деятельность, поверьте мне. Но только надо это делать вместе с кем-то, потому что если вы дома одни попробуете почитать о жизни святых людей, а невидимая сила перетянет вас к телевизору, вы подойдете к нему, и будете так... попал. Потому что эта сила влечет вас другому вкусу. И поэтому человек не может сам себе перекинуть к другому вкусу. Смотрите, страсть это аковы. Это оковы. Нас тянет больше зарплате, тянет больше работы, мы упахиваемся больше, мы забываем о близких людей. Страстные люди не могут долго сохранять семью, веды говорят. Почему? Потому что так как они живут для себя, закончилось наслаждение друг другом. Что дальше? Вот и расстались навсегда. Вот и расстались. Да? Все, дальше просто разруха. Почему? Потому что кончилась, вот кончилась эта возможность быть вместе. У страстных людей они кончают. Интересно мне люди говорили, я плачу, но ухожу от жены. Плачу, потому что дети остаются, жена остается одна. Я плачу, но ухожу. Почему он уходит? Почему? Потому что ему хочется наслаждаться низшим вкусом. Ему хочется опять вот этого секса. Ему хочется опять новых наслаждений женщинами. Он уходит от жены, бросает близких людей, плачет, но уходит. Почему? Потому что ему хочется сладкого вкуса недозволенного секса. Он привязывает этой расе, к этому вкусу. Понимаете? Его цель жизни – вот эта жизнь. И закономерно в его браке уже заложен развод. Все. Почему? Потому что его брак предназначен был не для того, чтобы вместе идти к Богу. Он был предназначен для того, чтобы наслаждаться этой жизнью вместе. А это наслаждение всегда заканчивается. Веды говорят, все вкусы в этом мире, кроме духовного, тают. Мед, какой бы вкусным ни был, надоедает. Женщина, какая сладкая бы ни была, надоедает. Мужчина, какой бы классный не был, надоедает. Работа, какая классная бы ни была, надоедает. Все в материальном мире надоедает. Квартира, какая бы классная ни была, надоедает. Поэтому как, как действует этот мир? Страсть как действует? Она нам предлагает то же самое, только в другой обертке. Хорошо. Эта квартира надоела, вот тебе побольше. Поши, поши как и шаг. Тебе вот эта машина надоела, вот тебе получше. поши как и шаг. Женщина вот это надоела, бросай, иди со слезами на глазах из семьи. поши как и шаг над своим сердцем для того, чтобы жить опять в новой семье. И мучайся от того, что ты все бросил. Понимаете, люди страсти, им надо все менять постоянно. Почему? Потому что нет высшего вкуса в сердце, нет стабильности. Надо шило менять на По факту какая разница, это квартира или там. Все равно любви-то нет, не там, не там. Человек просто вот этим внешним весом привязался к нему. У него нет глубины в понимании счастья. Поэтому в предметах есть энергия любви или нет? В холодильнике есть, есть тоже. Машине красивой, есть энергия любви. Но она такая ничтожная. Люди ради этой ничтожной энергии любви всю жизнь свою кладут. Представьте в верных отношениях, насколько больше любви. Насколько больше любви в духовном наставнике. Но мы к этому не стремимся, потому что мы обмануты культурой, в которой мы находимся. Нас учат другому. Телевизор, средства массовой информации, книги. Смотрите большинство книг, написано про вот эти отношения просто, наслаждение и поудержание. Очень мало книг, которые говорят о том, как привязаться к наставникам. И даже лекция о самосовершенствовании, походите на разные лекции по самосовершенствованию, вы увидите, в основном вас там будут учить чему? Быть успешными в жизни. Успешными означает больше денег, больше положения в обществе, шире квартира, больше машины, лучше тёмка. Все. Что это внешние вещи на самом деле. Итак, двигаемся дальше. Мы уже пришли к самому главному. Мы уже с вами не зря просидели здесь три дня. Сейчас вы узнаете суть всех священных писаний. Суть заключается в том, что вкус любви тянет человека за собой. Он меняет его судьбу саму. Потому что когда человек более высокий вкус любви почувствовал, ему уже все более низко и неинтересно самому. Люди сами отказываются легко от спиртного, когда знание о вкусе любви усиливается в сердце до такой степени, что спиртное становится ненужным. Поэтому не нужно париться по поводу того, пьешь ты то или не пьешь, ешь мясо или не ешь. И нужно об этом думать вообще, о чем нужно думать. Я хочу чистой жизни, я хочу чистой жизни, я хочу служить этому человеку, я хочу быть таким же, как он. Вот об этом надо думать. Я хочу изучать Священное Писание. Я не могу сам это сделать, потому что меня сковала моя жизнь. Я прихожу домой, я все забываю. Я иду от лекции, из лекции Олега Геннадьевича, здесь я все знаю. Я прихожу домой, все как было раньше. Опять та же жизнь, какая была. Здесь я хочу новой жизни, туда прихожу, домой. Старая жизнь. Мое предложение вам. Ищите общество людей. Ищите места, где все хотят менять свою жизнь. Таких мест мало на земле, но есть. В Некопетровске есть такие места. Здесь есть. Бог позаботился о нас. Дает возможность иметь храму, иметь клубы духовного общения и так далее. Места, где люди собираются для того, чтобы поменять свою судьбу. Они ищут более сладкий вкус. Но не ходите туда, где всех критикуют. Туда не ходите, это плохо, это плохо. Не та вера, не та вера. Это правильное. Туда не ходите. Это не те люди. Ходите туда, где думают, говорят о сладком, о чистом, о светлом, где молятся все вместе и духовное общение, туда ходить. Я сейчас не критикую какую-то конкретную веру. В рамках одной веры есть разное общение, ищители людей. Вороны могут с белыми дорожками ходить. Но как как людей вороны это и верить? Когда вы заходите в храм, и там карты начинают ругаться на всех, значит там вороны. В храм заходите, вот я в Донецке, по Донецкому был в православном храме, Святого Засима, там нет воров, я увидел там людей. я увидел там чистых, светлых людей, чистого, светлого, святого человека. Это для тех православных, которые сюда пришли на лекцию. Ну так, чтобы вы знали, что везде есть, понимаете, не только в моей вере я знаю, что есть православие. Я, когда в Анфе останавливался, остановился в квартире мусульманки одной, находит на моей лекции. Она испытывает огромное счастье в духовной жизни. Она чищит сладкий вкус. Итак, вкус берется чистых людей и от чистых отношений. Человек сам в своей жизни не может получить ему, потому что мешает привязанности. Вы говорите, Олег Геннадьевич, нет времени духовной практикой заниматься. Поднимите руку, кто вот честно от сердца. Так считаю. Спасибо вам большое. Вы единственный честный человек во всем зале. Потому что у всех остальных тоже нет времени заниматься этим руками. Они просто в этом не признаются. Хорошо, я вам кое-что сейчас объясню всем очень важную вещь. Запомните ее. Вот смотрите, если молодой человек любился, да, сильно любился, у него весь день расписан полностью, ни копейки времени нет. Вот все расписано полностью, да? Он пойдет на свидание или нет? Пойдет. Точно или все-таки не пойдет? Кто считает, что не пойдет? А? Побежит, а не пойдет. Правильно. Значит, а там только есть причина, почему мы не читаем молитву по утрам, почему мы не читаем духовные книги, почему мы не изучаем жизнь святых людей и почему мы не думаем о святости. Причина заключается в том, что у нас нет к этому вкуса. вкуса. И поэтому человек должен искать этого вкуса, понимаете? Это не механическая вещь искать. Надо заставить себя идти туда, где там люди собираются и ищут сладкий вкус духовной жизни. Понимаете? Вы скажете, ну я не понимаю этих людей верующих. Хорошо, вы не понимаете верующих, ищите Просто людей, которые стремятся к тому, чтобы развиваться, найдите на своем уровне. На своем уровне. Не обязательно там какой-то высокий уровень. Я знаю, я тоже кого-то не понимаю. Если я, допустим, приду в какой-то там ведический монастырь такой крутой там, они там вообще просто на таком высоком уровне, я, может, вообще не понимаю этого. Я так жить не смогу, как они. Вот у меня есть один знакомый, он молится в день. Знаете сколько? У него есть дни, есть такие дни кадыши, когда человек должен поститься. Ну, то есть, э -э Эка означает один, Даша означает десять. Это одиннадцатый день восходящей, нисходящей луны. Эти дни, как бы, карма у людей, и в политической культуре люди молятся в эти дни, в два раза есть. И мой этот знакомый в этот день молится 22 часа. 22 часа. Я в своей жизни самое большое молился 8 часов подряд. Не было достаточно. Мне было сил больше. 22 часа нормально, да? Мы не можем имитировать. Когда человек столько молится, значит он испытывает непрерывный вкус, сладкий вкус отношений со святостью. И этот сладкий вкус распространяется по всем веточкам от него во всех направлениях, он это знает, и поэтому он не считает, что он зря теряет время. Веды говорят, когда человек достигает полной святости, его сердце освобождается от всей кармы, и он уходит в духовный мир, где нет страданий. Он освобождает от страданий, веды говорят, это свидетельство. 12 поколений до себя и 12 поколений после Вот эти вот веточки расходятся. Для тех, кто после он становится ангелом-хранителем. Он становится человеком, который защищен от беды неправильной жизни, неправильной жизни. Вот на втором линии девушка вот, с длинными малосами светлыми. да. У вас есть такой ангел-хранитель, да, у вас, да. У вас, сейчас скажу, по какой линии. По материнской линии у вас был очень верующий человек в роду. Вы не знаете, кто это Я знаю. Это через три поколения. Я вам сейчас докажу очень. Очень легко докажу. Вы чувствуете в своем сердце, что вы защищены чем-то в жизни? Чувствуете, да? Видите, не все так чувствуют. А вы чувствуете. Вот это вы защищены этой святостью. Понятно? Есть люди, которые не защищены. Даже песня есть такая. Там живут несчастные люди дикари. «Ужасные добрые внутри, крокодин не ловится, не растет как мысль, плачет, Богу молится, не жалея слез, да?» На самом деле, последняя фраза, она очень важна. Если бы они плакали, Богу молились, не жалея слез, они не были бы несчастными. Потому что человек с без понимания вопросов. Когда человек Богу молится в слезах весь, это значит, что он уже всего в своей жизни достиг. Ему больше ничего не надо. Он испытывает такое счастье, которое нам даже не снилось. Не может присниться нам такое счастье. Понятно, да, система? То есть человек даже, когда имеет человека, который молится в своей жизни, он становится защитником даже будущих поколений. Поэтому нет никаких обязанностей у такого человека. Он уже самое главное выполняет. Вот на третьем ряду, вот от меня, раз, два, три, от женщины. Да, вы, вы повернулись к ней, да, и вы к ней, вдвоем. Вот она на меня смотрит, вы вдвоем к ней повернулись. Да, вы к ней повернулись. Да, вот вы к ней повернулись сейчас, это вы. Да, вы, да, да, вы, да, у вас есть тоже такой защитник. Парцовское линия. Знаете его? Очень хороший человек. Вы знаете, что вы в жизни чувствуете защиту от того, она проявляется в виде веры. Вас вера преследует в жизни. Вы чувствуете, что Бог есть, вас к светлому тянет. Вот эта личность.